Всем привет, и в этом видео небольшой такой рассказик будет о том, как я немножко дооснастился да, инструментом и что послужило первой причиной, скажем так, к этому. Вот, ну это видео просто как такая жизненная история, и опять же это ни в коем случае не реклама каких-то фирм и по эксплуатации к инструментам просто вот такой рассказ как эта история у меня произошла значит сейчас вот лежит передо мной на столе кейсик черный это моя реверсивная отвертка значит ну это один из моих основных инструментов вот я владею им уже наверное лет 12 в принципе, меня он полностью устраивает во всех отношениях. Соответственно, родные все головки. Почти все биты родные. Но я некоторыми не пользовался. Менял только которые самые ходовые были. И тот, который сколотый, то китайский. В общем, очень качественный набор фирмы Virpool. То есть тут удлинители и все. Но. Из-за того, что ему уже лет 12, он довольно так нормально эксплуатировался. Причем, может, даже местами жестко эксплуатировался. У меня на днях случилась вот такая вот ерунда. Короче, я сломал отвертку эту. Вот. Но я так понимаю, что скорее всего это уже усталость металла. Вот, потому что, ну, конечно. Усилия были в этот раз большие, но не настолько большие, чтобы сломать. Что раньше ну, тоже откручивались болты всякие, закисшие ей, и все как бы было нормально. Вот, Но поскольку это мой такой основной инструмент рабочий, то есть я даже обычными отвертками не особо часто пользуюсь, потому что мне это удобнее. Обычные отвертки тоже местами нужно это неудобно, но в основном у меня... Рабочая это рабочая лошадка. Вот, соответственно, без инструмента сидеть как бы не вариант. Плюс остался практически целый набор, нету только трещотки, по сути дела. И вот решил я докупить инструмент. Это было первой причиной. Значит, начал я искать трещотку, чтобы она умела делать так же, как это. То есть тут рукоятку можно было вот так вот под углом поставить. Честно говоря, особо я этим никогда не пользовался, но пару раз мне это выручало. Такую я не нашел. Вот. Конечно, я не могу сказать, что прямо искал особо сильно, но из такого вот, что прям попадалось, не видел. Ну и решил взять что-то более дубовое, такое более надежное. И, в общем, мой выбор пал на вот такую вот решеточку. Значит, это фирма Topex. Заявлено, что хром ванадивый сплав. Ну, трещотчик, самая такая, ну, судя по отзывам, нормальная. По обслуживанию мужики в комментариях писали, что периодически просто надо откручивать два болтика и внутрь закладывать смазку. И это все. А, ну, раз уж заказал трещотку, то решил заказать еще всяких переходничков. Заказал два удлинителя вот таких вот. А, вороточек, потому что где-то может не пролезет сама трещотка, чтобы было. Ну, как, чуть-чуть малогабаритное. И вот такие вот переходнички. Значит, для чего все это нужно? Во-первых, в чем разница? Я не знаю, может быть, это как бы старый новый формат инструмента, может быть, это просто у меня такой набор был. Не знаю. Значит, вот квадрат. Ну, это старый набор, да, головкой из старого набора. Посадочный квадрат, 1 четвертая. У меня стенка на квадрате просто гладенькая. Да? В новом же. То, что вот сейчас я купил, там, на стенке, сейчас фокус поймается, есть вот такая вот выемочка под шарик. Тут такой нету. Все вот там вот. Значит, для чего эта выемка нужна? У нас, ну, например, вот вороточек, да, на нем подпружиненный шарик, туда все щелк, Вошло, и, ну, грубо говоря, оно сидит как-то. Ну, просто как фиксатор. На трещотке же этот шарик, он не подпружиненный, а он с такой кнопочкой. И пока мы эту кнопку не нажмем, у нас ничего не входит туда. Когда нажимаем кнопку, вот эту вот центральную, напротив квадрата, у нас этот шарик туда уходит. Вот. Он не подпружинен, так вот. Немножко подклинивает. Не подклинивает, просто сам не падает. У нас это все сюда свободненько заходит. Отпускаем кнопку. И теперь время работы ее никак не снять. То есть э, инструмент не отсоединится, пока не нажмем 5 кнопку. То есть э, удобно, если там где-то в недрах машины ковыряться. И ну, в общем не оставишь инструмент, где-то не пойми, где, не отварится он, короче. Значит, старые головки, они без этой выемки, но как бы оно все нормально подходит. Единственная той разница, что нажимаем кнопку, оно налазит, но кнопка остается нажатой. Все, оно нормально крутится, но снимается без нажатия. Ну, как бы единственная разница. Вот, на воротке, как я уже сказал, кнопок, понятное дело, нет. Сюда все просто подцепляется, да. Все нормально. Значит, а потом у меня возник вопрос, как мне подцепить вот эту биту к такой трещотке. Есть переходничок с квадрата на шестигранник. Соответственно, можем вот так вот и любую абсолютно стандартную биту. Все. Можно спокойненько все крутить. В общем, остался я доволен что взял Ну понятное дело тут вот это все конструктор можно одно за одно цеплять там хоть на метр <свы> выноса делать этот понятно дело что это уже извращение но в принципе можно в любой комбинации все это соединять довольно таки удобно значит раз я взял вот такую вот на одну четверть дюйма трещотку думаю да я возьму еще и на пол дюйма на полдюйма взял вот такую вот фирму Дело Техники. Что самое такое странное, вот это Дело Техники на полдюйма, она стоит порядка 600 рублей. А вот это вот фирмы Топикс почти 900, хотя она меньше. Ну, возможно, с фирмы связано, возможно, технические какие-то разницы в техническом плане, может, ее сложнее изготавливать. Ну, скорее всего, просто это... В разница в фирме вот и все вот. ну тут такая же система с кнопкой нажимаем кнопку шарик уходит вот. ну и как пример переходник полдюйма на биту и большая бита крестовая и все спокойненько работает вот, ну это вот в плане по реверсивной отвертке, что я взял. Ну это опять же не все, что я еще взял. Давным давно, давно еще была необходимость у меня, что берем, была необходимость в, в динамометрическом ключе. Вот, ну и я решил, что все брать то нормальное и взял. Целых два ключа. Значит, зачем мне нужны два? Вот первый, вот второй. Они разного размера. Так, сейчас сейчас камеру чуть-чуть поправим. Значит, в чем разница по ключам? Тот, который меньше, он на усилие затяжки от 5 до 25 ньютон-метров. То есть это пятьдесят 255 килограмм силы на сантиметр. А, здоровый ключ, он на усилие уже идет от 28 до 210. Вот. У меня получается, что диапазоны их не перекрываются. Этот 525, это 28200. 210. И вот этот вот промежуток, значит, сколько получается? 25-28 метров, он ничем не перекрыт у меня. То есть в идеале нужен еще какой-то третий ключ. Но, опять же, они стоят в районе 2000 каждый, 2-2,5, и ну, уже деньги все. Поэтому пока что ограничился двумя. Ну, тут разница минимальная, 3 ньютон-метра. Как бы это попадает в допуске по затяжке каких-то соединений. Ну, можно либо тем, либо тем закрутить, как-нибудь выкрутиться. Фирму я брал разные, вот, Ну, смотрел по отзывам, по ценам. Тоже шибко дорогой, что ошибка дорогой что-то брать денег нет значит тот который 525 ньютон метров он фирмы кинг тони такой вот ключик одна четверть дюйма у него ну как обычная трещоточка такая без без всяких этих всяких хитростей да тут у нас шкала ну, гравировка нормально гладенькая но все нормально переводится вот, в работе еще правда не пробовал но в принципе я думаю все будет нормально в контексте также шел пошёл... как называется Паспорт калибровки, <laughs> сертификат калибровки. Естественно, конкретно под этот ключ, серийный номер ключа и кто проверил. Ну, это какой-то мужик с фирмы их. Вот. Значит, это который а, динамометрический ключ 5,25 ньютон-метров. Вот. Ну, в кейсике все, конечно, немного мне не нравится, то что вот это винтовой кейс. Больше, конечно, удобней стандартный вот такой вот ну, в обычный ящичек. Вот, Но, ну, тем не менее, нормально будет. Я думаю. Так, вот большой, значит, большой фирмы гигант. А, вот одна, 1,2 дюйма, 28,210 ньютон-метров. Вот, вот, по размеру сейчас даже видно Разницу, соответственно, 5.25, 210 Ну, это логично. Значит, тут тоже сертификат соответствия. все там, поверка конкретно на этот ключ. Тут серийник его вот. награвирован. Ну, в руке лежит. <Came> Качество нормальное. Ну, как в работе буду пробовать, так покажу я думаю. Вообще, для чего брал это. Ну, понятное дело, что это инструмент он всегда может пригодиться, но мне, например, сейчас надо глянуть мой дизельный двигатель, который у меня. В общем, сейчас я собираю электростанцию небольшую и нужно его перебрать. Потому что я точно знаю, что там все болтовые соединения на нем. В прошлый раз, когда я перебирался, он, там было затянуто, ну, как, можно сказать, от балды. То есть не по усилиям, а просто ну как, с тем усилием, с которым оно откручивалось, скажем так. Это неправильно. Я нашел паспорт технический на дизель. И по нему уже, по таблицам, буду все закручивать. Значит, дизель там у меня LT186F. 400 кубов. но это в отдельном видео будет. Вот, в общем, вот такие вот дела у нас с инструментом. Хотел купить себе одну отвертку, а в итоге получилось на 6 с лишним тысяч. Даже больше. Но, но тем не менее, как бы инструмент лишнего никогда не бывает. Вот, тем более целый целый набор вот этот остался по сути только ручка исчезла а вот так он даже даже больше оброс инструментом всякими переходниками удлинителями это даже лучше вот в общем вот так вот сломалось одно начинаешь покупать другое в итоге целый здоровый заказ ну что ладно на этом на сегодня все я думаю это было такое, довольно затянувшееся уже на 15 минут видео. Не знаю, кто его досмотрит до конца. Но, ну, это как такая история небольшая. Вот, как я инструмент покупал. В общем, спасибо за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.